Вот это вот улица Калинина. Вот, вот перекопали дорогу. Дорога перекопанная. Перекопа перекопали и по Новопокровскому пустили воду. <coughs> вот. Пустили воду на Карла Маркса. У нас дом стоит пониже Вся вода бежит к нему вот. Вот а вот. И там у нас затор Сейчас я вам покажу, где у нас затор вот. Здесь уже развилась водичка уже у нас она дальше не идет. Через дорогу у нас тоже тут идет водичка. Вот. Вот. Здесь уже из канала вышло. Вот, пожалуйста. Вода никуда не уходит. Она у нас стоит. Стоит. У нас канал прокопаны. Вот. У нас нет сил. Вот такая ситуация на Карла Маркса 231. Да. Б. Сегодня обращались в администрацию Благоустройство, толку никакого. Теперь уже вот вода в ограду зашла. Вот так с другой стороны дома.